медиа составляющая спецоперации, где там самые критичные, на ваш взгляд, критические моменты существуют сегодня? Критические проблемы у нас в том, что наша медиапропаганда осталась в 20 веке. Очень мало изменилось в официальной подаче информации. Эта официальная подача максимально обезличена, максимально сглажена. Вот такое ощущение, что мы читаем передавицу газеты «Правда» до да, 70-х годов, когда мы слушаем репортажи, ну вот, к сожалению, в том числе и ведущих СМИ. Вот. и получается так в итоге, что личная, да, авторская подача информации, э, а именно ее лучше всего воспринимают, например, люди молодого поколения, э, она доступна только вот в Телеграме, только в соцсетях. Э, и именно за этим люди, в общем-то, э, идут в соцсети. Вот почему у нас такой взрывной бум Телеграма э, год назад произошел, да. Э, хорошо, что это есть, но все-таки хотелось бы, чтобы потихоньку начала меняться и э, так называемая официальная линия пропаганды, потому что... Э, ну, грубо говоря, транслируя правильные смыслы, она должна э, приодеть эти смыслы в более понятную, в более доступную э, для молодого человека форму, потому что молодые люди, да, им все-таки нужна уже подача 21-го, а не 20 века. За год проведения СВО с этой точки зрения у нас произошли какие-либо изменения? За год СВО у нас, э, в общем-то, организовалась институция военкоров, да, вот это именно та самая авторская личная подача. Э, в социальных сетях, которой так не хватало э, обычному зрителю, когда он хотел узнать о том, что происходит, допустим, на Донбассе, э, включал какой-нибудь ну, вот первый канал, да, который, в общем-то, ну, будем откровенны, по федеральным каналам э, в течение этих восьми лет мы очень мало слышали о Донбассе, в общем-то, к сожалению, слишком мало и понадобилось достаточно э, оперативно объяснять людям, что происходит, э, почему 24 февраля было неизбежно. Вот и у нас сформировалась институция Венкорф. Она работает, в общем-то, как прекрасная и как информационная да, система. То есть люди узнают, что происходит на фронте, и как сигнальная система. То есть сигнал наверх, если что-то происходит. Ну, у нас не так. Вот. это дает прозрачность, это дает открытость. В общем-то. И это то, кстати, чего нет э, у украинской стороны, потому что у них, ну вот институции военкоров, у них по сути нет. То есть у них журналисты особо вот, не выезжают вперед, и в общем-то информация такая только у них по официальным каналам. Вот я считаю, что у нас институция военкоров, это очень крутая штука, и нам нужно ее не сломать. Но при этом я вот сегодня разговаривал с ребятами из Риалдока, которые, военные операторы, они говорят, что проблема, мы с ними полгода назад в Волгограде это обсуждали, говорят, проблема остается доступа на фронт, достаточно сложно попасть, как и операторам, как и, так и журналистам. Да, это правда. Вот сейчас, к сожалению, в очередной раз ужесточили правила аккредитации в Донецкой Народной Республике, но в принципе... Есть возможности, есть возможности, в любом случае, есть возможности доступа на фронт. Как Вы считаете, что могут такие форумы дать для того, чтобы каким-либо образом изменить медиа, составляющую для нас в лучшую сторону? Ну, я могу говорить, да, про секцию культур, на которой я была. Там презентовались несколько интересных патриотических проектов, и, в общем-то, там были затронуты такие в базовые вещи, которые неплохо бы всем держать в голове при реализации очередных патриотических проектов. Не там, высокой культуры, да, не Дом высокой культуры быта, а именно, я бы сказала, то есть, когда, например, делается там, календарь какой-то патриотический, ролик патриотический, в конце концов, не знаю, там альманах патриотический, кино патриотическое. Как должна работать пропаганда и как э, наша, да, какие, в общем-то, формы она должна принимать. Вот нов, э, новые формы патриотической пропаганды, это, ну, в общем-то, всегда интересно создавать, обдумывать. И, в общем-то, хорошо, чтобы у нас. Потому что у нас действительно патриотическая пропаганда, она отличается некой кондовостью. И э, придавать ей большие черты э, чего-то неожиданного, чего-то, э, ну. Будем говорить, высокого, да, вот, ну художественного это все-таки очень внятная задача. Сегодня господин Ашманов, или товарищ Ашманов, он предложил, что нам необходимо возвращать институт Сов-Информбюро. То есть он говорит: Росинформбюро: у нас нет одного голоса, как был голос Левитана во время Великотечной, которому бы верили, который бы слышали. И это вызвало недовольство стороны Марии Владимировны Захаровой. Она говорит, у нас есть Россия, посмотрите там, ну так далее, там государственные российские холдинги. Тем не менее, возникла полемика на эту тему. Ваше мнение, нам нужен один понятный голос человек, образ, которому будут доверять, который будет сообщать всем, без исключения, информацию о спецоперации понятным языком. Потому что то, что сообщает Министерство обороны, часто непонятно, как трактовать. Вот именно. Если у нас будет такой человек, то это будет Канашин, к сожалению. Поэтому я против того, чтобы унифицировать, против того, чтобы создавать одного такого человека. Я уже сказала, у нас есть институция военкоров, и она прекрасно работает. Работает, не трогай.